Всем привет, ребята. Я пробую сегодня самую дешевую продукцию из наших любимых самых дешевых магазинов. Их продукцию, именно какие, какую они производят. Самая дорогая продукция сегодня будет 20 рублей. Мне страшно. Мы ее коллекцию эту, собирали достаточно долго, 10 позиций. Стандартный вариант, в принципе. Напомню, что это самые дешевые магазины. Пятерочка, дикси, верный, магнит, ну и там подобные, если кого-то забыл, там. Я думаю, менчендайзеры на меня не обидится этих магазинов. И начну я, естественно, с лапши. Это лапша из магазина Верного. 5 рублей. Обычная БПшка. Ну, в принципе, это нормально, 5 рублей. Для БПшки это норм. Ну, как видите, лапша вообще чудесная. Она такая сероватая даже. Ну, обычная, но ну, очень прессованная, прям сероватая. Такой цвет, нездоровый. Сейчас мы зальем это все, что в этом пакетике еще присутствует. И все, вот без масла, без всего, вот так смесь перца, тут ничего нет. Ну, 5 рублей, чего хотите, как бы. Обычные пластмассы. Ничего интересного. Ну, вот сейчас спокойно попробуем. Я такие штуки ел, многие из вас, наверное, кто и смотрел, там, БПшки это вещь такая, как бы все ее ели все. кроме олигархов. У них там может, свои БПшки есть. И зальем кипяточком просто сейчас. Дадим, дадим настояться там 3 минуты. Запах шикарный, как бы стандартный, стандартная БПшка. Все, ждем 3 минуты у нас. И пока ждем эти 3 минуты, начнем уже пробовать э, дегустировать продукцию другую. Начну сразу вот на завтрак у нас каша перловая с говядиной. Каждый день, каждый день это Ашан, Атак, там подобные э, магазины. В принципе, продукция у них неплохая но в зависимости от категории там, или еще подобное, потому что крупы прекрасные, достаточно консервы, к сожалению, не очень не радуют из за этого я насторожен. В принципе все адекватно с говядиной, кстати, каш перловой. Состав тут страшный, упаковка естественно старая. Что вскрываем, смотрим, что у нас получилось. В принципе кашу это надо греть, как и все каши, но мы греть не будем, визуально посмотрим, попробуем, потому что это лишние затраты времени и как бы качество точно не изменится особо сильно. Это я уже вам гарантирую. Ну, как бы вот вид такой неплохой, в принципе, потому что это каша перловая. Естественно, мало воды, ее надо греть. Но я и попробую сейчас. Запах просто перловка, ребята. Честно, я такую кашу ел а до этого, ну, чуть другой фирмы. Вкус был, ну, не очень вкусный. Собаки ели, кошки не очень. Но мяса, я чувствую, здесь вообще никакого нету. И пробуем, что у нас выходит. Не грел. Не противно, ребята, я ем. Я знаю, что это пиловая каша. Возможно, там ездит мясо. Оно присутствует на ней. Я просто не буду вам ее выламывать. Но поверьте мне, что там есть мясо. Каждый день. Как бы с крупой вообще не обман. Ну тут консервы. Я других фирм пробовал намного хуже, продукцию. И опять же, на любителя переловка. Кто-то переловку вообще не переносит. Это очень крутая вещь. Поход ее можно взять. 20 рублей потратить, и вы насытитесь сами. Если вы взяли с собой животные. а те люди, которые входят в поход, сами с животными, вы знаете, что там с голодухи можно все съесть. Так что вот этот вариант. фирмы каждый день. Аж она так. Очень хороший и вообще не противный. Вот эта каша идеальная. Вот у нас есть такая вот килька замечательная. Вот морская радуга, какая-то фирма. Килька в томатном соусе, 240 грамм. Как всегда, мясо рыбы 120 грамм. Как всегда, рыба сохранится год. Московская область, Люберецкий район октябрьский поселок ну как бы вот это настораживает состав состав состав состав килька черноморская разделанный соус томатный сахар песок в принципе стандартный вариант э, черноморской кильки все вот эти баночки узенькие красненькие с к, э, к чему мы привыкли люди рожденные в ССР, кто это пробовал тот знает стандартный вариант везде сейчас это все портит но как бы вкус остался было очень раньше вкусно, все ели с хлебом черным, обалденно. Кстати, я сейчас черный хлеб тоже возьму, все попробуем вместе с черным хлебом как есть. Приступаем к открытию. Вот звук интересный получился, открыл и прям такой бомбаш на профессиональном языке. Бомбаш это значит какое-то деформированное, деформированное изделие банка, но банка в принципе была хорошая. По сроку годности вроде тоже ничего, на запах на запах не противно, я вот нюхаю, открыл, но звук был очень прям резкий и неприятный. Визуально я, мне не нравится, ну как бы не очень красиво, особенно сверху, внизу может быть получше, но запах такой ничего, не противный, неотратный. На видео я смотрю, очень красиво смотрится, так что если кто-то ест, обязательно аккуратно. Сейчас будет момент такой томата мало килька мелкая такая вот анчоусы но к сожалению у нас не умеет делать анчоусы у нас вот килька только с кишочком горчит ну как бы не очень вкусно скажу вам честно не очень вкусно горчит но ну, вкус не такой как вот я привык когда я пробовал в свое время эту кильку попробовать чернохлеба вот часто от этой кильки у нас изжога было, но при этом баночка, когда съешь, очень вкусно. Килька очень мелкая, прям мелкая-мелкая. Может, из-за этого такая кажется получается. С хлебушком попробую. В принципе, тоже в пределах 20 рублей она стоит. Если увидите, если у вас как бы финансы не позволяет, можете взять, попробовать. Посмотрим, как кошки отреагируют. Но кошки не очень любят кильку, очень много пряностей в них. Попробовали две баночки, и у нас как бы вот уже БПшка наша заварилась, попробуем горяченького. Три минутки прошло у нас, как видите, видите, даже никак не это не изменила форму. Пластмассовая лапша, самая дешевая, она прозрачная такая. Но вот сейчас за, запах пошел похуже, потому что лапша разварилась, и запах вообще никудышный, э, просрочка какая-то. Ну, пластмасса прямо. не съедобная ребят не съедобная ну как съедобная но она ну, да, вообще ну вот прям просрочка прям вот изжога будет точно у меня после этого попробую бульон ну да вообще не вкусная ну как бы и съешь ее конечно с хлебом туда деваться с голодухи 5 рублей 5 рублей бпшка. вы сами понимаете с чего она нас стоит Невкусно, мне не нравятся такие, чуть подороже можно съесть. Это, к сожалению, и только собакам, я не знаю, даже жалко собак. Так, ну, долго не откладываем, мы приступим к следующему. Давайте мясцо возьмем. Мясцо возьмем вот это. Первым делом кусковая тушеная тушенка с говядиной. Тут, тут написано Дикси, оставляйте ваши пожелания. Город э, Вязьма, Смоленская область. Качество по доступной цене. Баночка тоже до 20 рублей в пределах замок старый, вскрываем, попробуем нашу тушеночку, сейчас говядина. Ну, запах прям вообще, прям вот консерва. Консерва металлический запах такой. Металлический, непонятно как. О, жижа какая. Фу. Ой, вообще. Ну, как бы, я не знаю, пробовать это, смотрите. Соевые шарики. Вы понимаете, что за тушенка. Соевые шарики. Кто-то хочет свой, но ну, я попробую еще кусочек. Присутствует какой-то жир, куча, куча э бульона. Я думаю, если ее погреть, она будет вообще отвратительная на запах, и на все. Вообще страшно пробовать. Вообще невозможно. Mm. Э -э, к сожалению, вот эта фирма. И вот такая вот баночка, вообще несъедобная. Так как такое есть можно, я не знаю, я, я сочувствую людям, которые такое едят и покупают. Ни в коем случае не покупайте такие вещи. Но ну, это вообще, ну это набить желудок и, не знаю, и заснуть и сдохнуть, наверное. Ну честно, это жесть. Я по-честному говорю, что я такое никогда не куплю, это полная трава кошки сою не едят, это растительная продукция они весной едят растения вот это все, тушенка кусковая, вообще несъедобная ну мы долго э, не будем ждать, дальше перейдем э, опять каждый день очень хочу попробовать, вот смотрите, каждый день каша гречи из говядины, в принципе идентична что мы пробовали с перловой кашей и попробуем сейчас э, эту продукцию, такую же э, гречку я думаю, она нас не подведет и вкус будет хороший. Эти варианты такой же плотный. И Жирок присутствует. Ну, это не жирок, это, наверное, каша разварилась. Вот что мне не нравится, вот в этих всех наших не, советских, отечественных, российских производителей. Я не знаю, кто там делает, какие там тетки это все делают, мужики, это все. Но это вот постоянно. Ну зачем вы так перевариваете кашу? Что вы не можете ее как-то вот залить там и все. И у вас все будет хорошо. Ну зачем так переваривать? Она вся вот кисель даже не важно вот она дорогая вот продукция за 200 рублей или вот такая баночка за 20 рублей каша всегда одинаковая на запах гречка но отдаленная гречка не сильная как гречка только с развара когда вы варите очень вкусная получается отдаленная говядина вообще не пахнет пробуем просто переваренная гречка с водой каждый день Перловка, гречка, берите. Говядина написано. Но ну, ее тут, наверное, нету. Там жирок может присутствовать. Не буду переваливать, опять же. Но она там есть точно. Но это съедобные вещи, можно съесть, не противно. Хорошая штука каждый день берите. Не подводит. Давайте попробуем. Красная цена. Это магазин Пятерочка. А салат с морской капусты Дальневосточный. 220 грамм. Вес масса основного компонента. То есть капуста моской, ламинарий по всенародию 150 грамм, типа салатика а, Город Калининград Срок годности год Вот такой вот салатик у нас Присутствует масло Как обычно в салатах Есть вот такие вот Лучок присутствует В принципе на вид визуально И визуально очень Очень хорошо, на камеру вообще смотрится эротично Запах тоже хороший, капустный Такой ну, кому нравится, кто любит капусту морскую, тот меня поймет. Немножко, правда, она какая-то вот такой уже подгоревший, но какой-то запах такой. Обычная морская капуста. Не идеал, не идеал, не идеал. Такая прям. Ниже среднего. Есть можно. Немножко вот есть запах консервов. Вот это металлический. Но на вкус неплохо. Кислинка есть такая. Ну, кто пробовал капусту, знает. С кашей зайдет. Но без тушенки. Хорошая штука. Можно брать меньше 20 рублей. Пятерочки все ходим. Такая интересная баночка. Похожа на шпротную. Такая вот штучка. Вот. Но ну, это паштет. Паштет рыбный. Шпротный из и и из салатки из горячего копчения. В принципе, это ужасная штука, сделана в Крыму. Крым наш. Крым наш, да. Не забывайте об этом. 160 грамм, полтора года хранения, Керченское производство. Ну понятно все. Кошки очень любят паштет, я помню, мы дегустировали, когда-то с оператором делали видео, кошки ели паштет. Не знаю, как сейчас смотреть, Дренька какая Ну, Но это нормально, в принципе, тут масло было, может подсохло. Но не доложили. И цвет такой, да? Мне кажется, даже на камеру не очень. Но на камеру поротичней. А так вообще какой-то прям зеленый. Ну, запах приятной копчености, в принципе, такой. О, ничего. Такой густой, плотный, прям. Хорошая, наверное, рыба была. Будем пробовать сейчас хлебушку. Ну тут голову, понятное дело. Это не голову, хвосты, позвонки. Запах приятный, залили маслом моторным. Ну, так себе на самом деле. Масло только вкусное, вот. Ощущаете масло, вот оно дается вкусное. А так просто голову какие-то на мессире. Чуть странный вкус такой. Ну, съедобный. Я, я вот съел с хлебом. Вот с белым, с черным хлебом зайдет вообще на ура. вот этот вкус советский, ну, кто знает, на угодний стол всех было. Вкуса не хватает. Мало хвостов, голов, наверное, положили. Куча специй, как бы, есть вот эти там, даже кориандр присутствует какой-то горчица или глаз от рыбни интересная вещь ну не противная Я, может быть такой паштетик купил бы и у нас тоже подобие паштета только овощное и край из кабачков красная цена пятерочка 360 грамм общий вес славянск на кубани Краснодарский край В принципе, что может быть интереснее, чем кубанские овощи Это всегда великолепно Там куча солнца, овощи вызревают Ну, я думаю, кабачковую игру сложно испортить Потому что кабачки, или как бы в простонародье итальянском цукини Они никогда не были плохими Большой вес, банка старенькая, но прикольная Будем пробовать, я надеюсь, что овощи не подведут Ну, отлично Но его увидел вообще великолепный вид да и так визуально видно, что обычная кабачковая икра очень-очень такая симпатичная. Я как говорил, что очень сложно испортить кабачковую икру. Единственное, ее можно испортить горевшим маслом, либо какими-то вот руками никудышными, которые не умеют готовить. На запах вот невкусно пахнет. Почему-то вот пахнет очень много. Либо оно полежало вот у нас, и вот нету аромата никакого, нету... Вкусного аромата овощного. Ладно, будем пробовать с белым хлебушком на этот раз. Ну, на вкус никакая вообще. Просто никакая. Я чувствую вкус хлеба. У нее нет вкуса икры. Вот без хлеба, да, что-то есть. Ну, не противно очень. Вообще не противно. Нормальная овощная икра. Вот сейчас с каждой ложкой все вкуснее становится, мне кажется. Каждым разом я пробую, все вкуснее, вкус раскрывается. Может, выдохло все. Главное, чтобы изжоги не было. Ну, приятная такая, как без обмана, реально. Сегодня продукция очень много. Банка меньше 20 рублей стоит. Очень вкусно. Достаточно вкусно до своей цены. Ну, когда не подумал, что 20 рублей стоит. И вот такая вот у нас баночка. Следующая тоже мясная продукция. Магазин Магнит присутствует у нас. Э -э Свинина тушеная, сто процентов вкуса. Консервы мясные, кусковые, стерилизованные, мясо тушеное, свиньи тушеный первый сорт. ТМ-магнит. Куча жира, да? Как мы видим. Я его сейчас уберу. Мы не греем. И он такое мягкое мясо там такое. Тоже жир, наверное. Такой прям жир, как вазелин. О! Фу, жир невкусный вообще. И тут такой жир, мне кажется, присутствует. Хотя, может, и не жир это. Но дальше интересно. В принципе, такой железчик такой. Жирок присутствует. Мясо, ну... Да, наверное, натуральные, просто очень сильно переваренные. Мало запах, мало запаха. Вот нашел мясцо, прям вот кусочек. Кстати, не противно, очень похоже на ветчину. и ветчина такая консервированная. Ну, вот почти уже ветчина. 20 рублей, такой вкус. Нормальный. Вообще нормальный. Что-то такая была. Кубанская, краснодарская. Прикольная. Бери, будьте в магните, берите вот такую тушенку. Поход вообще зайдет. Это пушка-бомба, реально. Классная штука. Ты как бы остался у нас сегодня завершающий момент. Тоже паштетик мы оставили в такой стандартной упаковке. Вот в данный момент, сейчас продается. Они чуть больше, чуть меньше бывают и наши, и импортные. И они в РП входят в разных стран. И то, то же самое и в наши. Упаковка, в принципе, нормальная. Можно ее на таганке греть и где-то еще подобное. Паштеты из куриного мяса. Гастроном номер один. Пробовал я продукцию этой фирмы. России Великий Новгород. Ну, в принципе, норм. Вода, фарш, куриный, жир свиной. Печень говяжий. Так что тут не только курица, а все остальное. Видок. Шикарный видок. Обычный паштетный. Не такой розовенький. Немножко, наверное, из-за копыт этих говяжьих немножко так потемнел. Но, в принципе, на вид ничего. Ну, вот запах, да, опять такой странный. Ну вот говяжий, это запах хвостов каких-то. Не очень запах приятный. Ну, наверное, сейчас попробуем с хлебушком. Может быть, поинтересней. Ну, как-то вот да. вот так. Сейчас рискнем, попробуем. Вот хлеб перебивается. На на, на, на вкус, на вот консистенцию, точнее, паштет. На вкус очень такой вот не Невкусный. Невкусный. Но мне не нравится. Запах какой-то есть старый. Старый бык какой-то. Может испортился. Может подсунул мне просрочку, как всегда. Я не знаю, 20 рублей но того стоит. Реально. За 20-ку. такой паштет, да, это шикарно вообще. Как в Советском Союзе. Если так посчитать на наши сейчас деньги. Я думаю, изжога точно после него будет. Такой вот горечкой это присутствует. Ну, хвосты, копыта, вот это, наверное, прям все. Хрящи. Оно дает вот это все В принципе можно взять Так что обзор сегодня прошел Все оказалось в принципе очень даже съедобное Я пугался, но обзор получился достаточно красочный Все хорошее, особенно с хлебом Кто на канале первый раз, кому видео понравилось Лайки, дизлайки, комментарии обязательно пишите Если что-то вам понравилось, не понравилось Либо Купайте такие продукцию, ходите ли вообще в такие магазины дешевые. Я, например, хожу, операторы тоже ходят. И как бы мы люди обычные, и как бы нам интересно не тратить много денег на, за обычную продукцию, если так можно сказать. Всем добра, всем главное здоровья, берегите себя, я Димас, вы были на канале Кукс Брата Хрукс, увидимся.